Добрый день, продолжаем рассматривать программу DAMFOSSO SO 4.1 BASIC. Ну и сейчас мы постараемся убрать те ошибки, которые здесь присутствуют в предыдущем расчете. А именно не ошибки, а предупреждения. Только единственное предупреждение. Постараемся убрать. Постараемся все. Ну и либо главную. предупреждение вот слишком низкий авторитет то есть это предупреждение то есть нужно менять арматуру применяемый непосредственно внутри этих радиаторов так но ну, прежде чем это сделать я сейчас дополню данные а именно метки забыли мы поставить на некоторых участках. Поэтому сделаем это сейчас. Так и снизу то же самое сделаем. так и то же самое сделаем на втором этаже чтобы узнать там диаметр просто в конце надо было это раньше сделать но всегда когда забываешь приходится потом дополнять Особенно на этапе уже моделирования, потому что надо знать какие диаметры получились, может менять диаметры. Так, ну и последний участок. так все мы сделали так ну и давайте пытаемся убрать данные ошибки так ну первым делом я говорил что давайте заменим вот этот клапан вот такой вот большой типа размер на другие варианты так есть предложено перейти так вот первый вариант давайте такой выберем несколько выберем потом посмотрим Вот такой вариант, еще какой-то вариант, но Ну и давайте пока вот это поставим. Что с ним будет? Так, ну уже увеличился так, но все равно требует регулятор перепада давления ну, давайте поставим регулятор перепада давления давайте вот так возьмем ну и больше типа размер. Так, сначала вот этот выберем. Так, и поставим его сюда. И сюда еще нужна сопутствующая арматура, чтобы импульсную трубку. Давайте вот эту уберем. так и поставим и опять так мы немножко не туда поставили вот сюда но вам программа даже говорит правильное место да нужно поставить так и опять нам нужны отметки чтобы они не пересекались так ну и давайте еще раз посчитаем так вот этот прошел а мы второй взяли так а ну-ка давайте тот проверим меньшего типа размера вот этот так а вот этот не проходит ну, значит, остаемся на том варианте. А ну, там еще какая-то ошибка другая выпала. Значит, того типа размера не хватает. так ну и эти ошибки я уже исправлять не буду это предупреждение то есть ну и на этом расчет у нас закончен так ну и здесь по такому же принципу то есть можно посмотреть результаты то есть настройка не меньше двух 4. 3 четыре так это у нас первый этаж второй этаж четыре четыре четыре четыре тоже четыре так ну здесь три и три можно наверное, еще уменьшать размеры но это я уже делать не буду то есть все видим диаметры ну и видим основные отличительные особенности расчета так всем спасибо за внимание до дальнейших рассмотрения различных по расчету систем отопления и теплоснабжения ну, или другие варианты всем удачных расчетов спасибо за внимание и до свидания